Добрый день дорогие любители игр Вы на канале Мир Милкон Меня зовут Никита И мы все так же продолжаем играть В Resident Evil 8 Village В прошлой серии Мы охотились Убивали, стреляли Воевали С, с ними собственно Да Вот да с ними Смотрите. Я же говорил у них обеденный перерыв Должен быть когда нибудь Вот он собственно Ой, блин, ну тут это да. Все это, конечно, интересно. А ты еще, блин, со своими пятками вонючий? Без церемоний прошелся. Серьезно? Я не допал до сохранения чуть-чуть. Блин, ну это косяк, это, это поподоз. Ну это часто дошел все сохранился все хорошо продолжая ты гдым ты ты а по патронам-то все плохо собственно какой тебе нахер босс патронов-то нет ну так чуть-чуть есть ну чуть-чуть немного А чё по карте-то? О! Здравствуй, а ты недалеко, оказывается? Точка сохранения. Что-то пропустил, ой, пропустил, Всё, так пропустил. Но ну, назад мы возвращаться не будем. Не-не-не-не-не. Кто кто? Блин, ну да, я так и знал, что ты придешь, блядь. Пиздец. Ты пришел? Заткнись. Патронов-то, кстати, нету нихера. А нет, есть. Есть еще где-то. Да ну хорош, сигать. Бать попал, да? Аптечки есть? Создавай аптечку, Нихера себе. Мина, мину давай. А... Давай лучше Блять, траву потратил. Дробовик патрона лучше сделать, да? По идее. Давай. Все больше ничего не могу. Я могу бомбу еще. Давай. Еще могу? Давай. Еще могу, не буду. Бать. Это я куда я? Дожди, я запутался, не бей! Я потерялся? За мной бежит, он такой, а, а, а, блядь, бежит! Себя... Да ну, зачем? Я себя ненавижу просто. Нахуя ты нажал эту кнопку, дурачок, блядь! Давай по стандарту, как всем воевали. Где граната? Начало тяжелая артиллерия. Ебать! Ты дурак, что ли? Ты что творишь, то блин? Иди сюда. Он не наступил! Иди напряг-то, идет, дотянулся. Да блин, надо. Подожди, ну куда ты собрался-то, блядь, дурачок? Ты под то не заи, пожалуйста. Начинаем Да я застреваю, блин, нафиг. Затыкай, да купики захожу, да, ёбка Ага, ну, блин, вот это весело сейчас будет, да. Блядь, собака. Блядь. Рейкенс, что-то падает уже. Дай, дай, дай, дай. Да ты хорош кидаться, ты, блин. Собака. Есть граната еще? Нету. Последний Успокойся Вожак, стай. Да нет, не надо Больно, блядь. Так, ладно Еще не все потеряно я, не знаю, сколько мне стрелять-то надо. Не-не-не. Бать не, не, не. супермен. <laughs> да ну ебта. <ёпта>. Тихо, тихо, тихо, тихо. Короче, наху, надоел. Валера, настало твое время. Я промахну. Дох. <КОЛИЕ> Ха-а! <Кто? КОЛИЕ> Револьвер зарешал по-любому. Кристальный молот. И вс. Конец хэппи Кажется, что я что-то не нашел еще. А что я мог не найти? Не, ну было... Не так напряжно, как я думал. Но по патронам, да, все напряжно было. Хотя, блин, смотри, на пистолет еще до хера патрон, но... Пистолет тут уже... О, здравствуйте. Пистолет тут уже ничего не решает. Хорошо, красиво. Мне нравится. Спасибо а где наш пухлый друг? Угу. А мы отдаляемся от нашего Гейзенберга Запрятный лес Даже мы круголя сейчас дадим? Это где вообще? Подожди, трофей каннибала А, это мы сейчас назад вернемся По сути, или нет? Я не понимаю, где мы выйдем? По мультике будем смотреть сейчас Это я понял Так, давай пока я не забыл У меня есть аптечка одна Пока ее хватит, давай сделаем, блин, в патронов Потому что я потом опять забуду Есть Собрал все Вот это, собственно, когда От лица розы сейчас показали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 Стой, блядь! А, блядь, точно. Колтарю. алтарю. Ты жди, у нас скоро конец игры будет или чё? А -а -а. Хорошо. О, поплыли. На лодке мы еще кстати, к тому каннибалу приплывем, да? Или нет? А кто фонари здесь расставил, интересно? Что тут такое возили? Не, ну, это мы приплыли, да. Как бы да. Это срез? Я просто не помню, чтобы мы сюда приходили. Мы получилось без лодки, мы бы отсюда не ушли, но сюда интересно можно было попасть. Чисто по приколу. Да. теперь это понятно да подожди пожалуйста ну мне надо это по-любому на рецепт тихо, тихо тихо не убегай пожалуйста <связь> Блядь, стой. прости пожалуйста я хочу приготовить кушать я не ел уже столько все, пойдем его попробуем свалить какой-нибудь гуляш или что там было у нас блять да пошел жди о чем не так идти что ли только да блин не то я блин лично не те кнопки нет вот здесь можно выйти что ты тупишь что не а вот церковь кстати я тебе еще пару так, мне отсюда тащимануть, по сути-то, недалеко, блин. Туда вниз спуститься. И направо, да? Ну да, все. И тут мы, сейчас к другу придем, как раз поторгуем. Ч ⁇ это за ошибка? Мне тут не надо ошибок никаких. Это толстая. Я безмерно счастлив, что вы вернулись живым. Ой, я так как рад. Если только посмотреть, витрина вон там. Угу. Я могу что-нибудь приготовить. У меня же что-то есть. У вас одна. А, пиздец. У вас пять одна. Блин, не хватает качественного мяса одного. Блин. Тут сочное мясо дикой птицы. Серьезно, блин. <сосатие> И Здесь не хватает рыбы. Где эти рыбы на итуе, бля, чего рыбак такое, что ли? Интересных приключений. Подожди, я ж не закончил. О, чудно. Я как раз думал, чем бы себя занять. Кристалл продам. эту херню продать. Это продать. Рыба! Ой, хорошо Ой, хорошо Это от владыки Моро Видимо, это и есть пресловутая красота кратеска. <Схи> блин, вообще огонь Давай раз мы не пользуемся Просто, блин, сейчас все деньги все, блять, нету денег, нахуй. Блин, блин, блин, блин, блина. Это под что? Подожди, модуль для ружья, значит, он мешает отдачу. Сможете выкачать. Блять, ну это не для того ружья, да? А Это что? Давай. Давай, да пофиг, все куплю. Надеюсь, это что-то у кого вам пригодится. Я тоже я очень на это надеюсь я могу установить любые модификации а, на оружие за я, очень я, скромную я, мзду мзду так у нас 47 тысяч еще можно давай боезапасу <свят> улучшим. <свят> что а все хорошо я закончил <са> <свят> <свят> давай там стрельбы давай перезарядочку Пофиг. теперь пистолетик давай тоже Темп. это простая модификация я быстро управлюсь Хорошо. так а... <смех> а или на этот установить да на этот а ну на это всего один можно установить ну, давай тогда этот позвольте мне 15 тысяч все денег уже нету денег больше нет ну, <смех> Ну и пофиг, собственно Говоря А, подожди, давай сохранимся Кто у нас остался? У нас ходит этот огромный оборотень но я не думаю, что он как босс Он, наверное, просто нас будет драконить ходить До конца игры Вот же алтарь. Да а, Он просто, наверное, как Хоть будет нас ходить драконить а Остается Гейзенберг И мать Миранда, получается Все. Никого же нам не подкинуть больше Есть. их можно было сразу ставить. Ой, мое. Мы мультики пропустили. Что это было? Ой, блин, бедный ребенок, ё-моё. Садюки, блядь. Томаро. Рыба он нарисовал. Че мультика не будет? Вот от uh, Доны Беневеент. И тут мультика не будет, да? Ну что? пришел мультики смотреть. Ну. Дочку отдавай. Какая нахренчаша. Что? Сейчас он у меня спиздит эту чашу. Гадалки не ходи. Подожди, тут есть. Ларчик. Вот тут, блин, кстати, по-любому этот. М -м -м, шарик, блин. Потому что, по-моему, в таких ящиках его не находили. А можно мост опустить? У меня же теперь есть рукоятка можно два раз уж мы здесь по пути сразу это сделаем не могу вот рискает хорошо погоди а куда Не давай сплаваем. Я не против. Куда плывем? Сейчас мы побыстренько мы спабуем, посмотрим, куда нас привезет. Просто ради любопытства. Аааа! -а -а -а -а! Ой, я ничего Хорошо. О, мы здесь не были, это 100%. Там, кстати, колодец еще есть. Кстати, давно бабули не было. Может, бабуля это и есть мать Миранда, правда? Свою матерью называют, она там какая-то молоденькая. Было бы прикольно. Так, знаешь, пол... Хотя... Это же было бы. Это же к седьмой части было бы как-то спойлер на.. Ой, спойлер. Ну, в смысле, в плане, что похоже на седьмую часть, блин. Как-то. Нет, так неинтересно, не надо так делать. Так, и шоу у нас тут. Это угораешь. Никуда? Тебе, по приколу окажется, что я правильно иду. Нет, нам надо было идти туда, кверху, где 4 эти статуи стоят. Туда, скорее всего, вставить эту чашу. Бля, 10 лет спускаемся. Рыба? Ебать. Ебать. Хорошо. А чё, нахера мы сюда приклеим? Я не понял, делать что делать и чего Сюда залезешь? Сюда? А -а, а, а, а, так надо потащить, блять. Не надо? Блин, ну как, как же так? Опа, она. Так, ну это теперь понятно. специально чтобы мы могли потом еще залезть и начать сначала, поэтому давай вот эту параду отодвинем. Можна отодвинуть? Почему нельзя то Может отстрелить? Он реально мешает. Я уже не совсем тоже. Или совсем? Это по-любому нам туда надо пройти. Центральная кнопка не работает. Да, ну блин, удобно. Ну, вот, мы типа идем, идем, идем. А, блин, так тут вот еще есть. Что ты перепрыгнуть не можешь, хочешь сказать? Надо же правильно сделал. А, ну и все, блядь. Хорошо. И большой кровавый руби. Хорошо. Ой, хорошо, ой, хорошо. Ну, не зря спустился. Только не падай. Нормально. Сходили, залутали. Смотрите, в каждой серии мы что-то находим, какой-то секретик. Ну, не секретик, куда-нибудь, что-нибудь да слазим. Или не в каждой в прошлом вот сходили и нашли револьвер. Револьвер. Револьвер. Револьвер. М1851. Борец с крупнокалиберными патронами. А вот сюда куда? есть это где скрощил с дома у реки <свечес> да блин это, это, это, это, это <свечес> чашкой Давай сразу может как-то <свечес> так проще это Ой, хорошо, ой, хорошо! Прекрасно просто. Сейчас чаша остановится. Ой, ебать, а до сюда как? А как досюда-то? Она не долетит же. Давай по, по мере поступления Да-да. Подожди, подожди, подожди, а чё с нему ничего не дали, очень злобый, Еще? оттуда не долетит бля да? конечно нет ну, а как тут долететь то? блин ну там вон статуя <головый> есть идея конечно не просто так влазить. Да? иди ди ди ди ди ди ди ди ди ди давай давай ди ди ди ди ди ди ди ди ди ди ди ди ди ди ди ди ди не ди ди Ой, прямо хорошо сегодня, прям... Да подожди, я нечаянно же нажимаю. об а стол, блин, джойстик просто задевается и панель нажимается. Очки. Ну все, теперь можно идти воевать. Так, там много чего сделать. Заворачивай Теперь на алтарь идем с Гейзенбергом боевать да вот сейчас какая-нибудь жесть произойдет аж не может не произойти кстати мать миранда как-то вообще безучастна, да То есть Ее как будто нету вот а где она блин, тусе казали и этот кстати наш пухлый друг про нее ничего особо-то и не сказал сказал что она хочет воскресить дочку и все сказал где живут все что происходит либо танк пригнал да сказал то что она значит правительница этих земель сказал что Гезинберг на фабрике живет дона в своем особняке этот на мельнице и все собственно ни хера на больше не сказал я так и понял и как это работает? Там можно было положить любой предмет или чашу с ушой ребенка. <свист> <свист> Куда? Поехали. Подожди, это ловушка! Есть все, Итан, нам жопа. 11 патронов! А -а -а! Опачки. Масштаб. Ой. Еще ближе, может да? Хорошо. Кстати, ее... Ну, ее прям почти не мотыляет. Прям классно. Что вначале, блин, как проститутку, блин, болтала. Из стороны в сторону. Ну... Но... У нас сегодня опять такая исследовательская серия. А, у нее вначале был босс. Был босс, да. Я уже говорил, что лифты здесь едут миллион лет. Просто миллиард. Спасибо. С ребенком все будет хорошо. Будь спокоен, Итан. Ха! Ха! Начинается новая заруба. Я видел на картинке... Танк где-то там был на, этом, на картинке, господи, а на этом. Воспоминания когда... Не воспоминания. Да, блин, не перебивай. Как говорится, входи. думал, что ты справишься с Донной Но тебе в Америке пришлось еще хуже, ведь так. Ты мне нравишься. Я, Я не, хочу поговорить. Не по с тобой этой части. О Росе и да входи же. Не бойся. Это не ловушка. Что ты задумал? Вот-вот-вот, да. какой-то сильно гостеприимный. Обычно, когда меня в гости приглашали, мне там пиздол давали. Такой весь учтивый господин. Ага, подожди. Опа. Порошочек. Ну, открой, дядя. Ладно. Бля. Пять темно, нихера не видно. Ха -ха -ха. Ну, я пришел, собственно. ёбнешь меня сейчас? Ч и нахера я сюда пришел-то? Ч нет? Ну нифига ты в гости звезд шести, а дома нет? Да, не открывается, серьезно. Я да, пока нихую не висит. Куда идти-то? Ты чего меня позвал-то? Запрет. Да, да блин, вот я пришел, смотри. Внимательность, уровень 100, блин Тысяча, миллион Твою мать Мия Правда, глаза кладут? Так и знал а Ты хочешь как... убить меня, как и всех А потом пойти спасать Розу, да? Я верну свою дочь да нет, ты, ты крепко ошибся. Сука, зачем? Давай, бло! <связь> Прости, что спал. <вспомнил. связь> ты присядь. Слушай, Итан, ты часть игры. Да о чем ты говоришь? Может, хватит игр? Ну-ка, сказал! <плых> Мисс Гигантская сука. Стремная куколка. И водяной дебил. еще не усек? Нет. Это тест. Достоин ли ты занять место в семейке Мира? Я вообще не хочу быть в семье Мира. Как будто я хочу, но так вышло. Я следующий, да?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 Сам на Трактор? Сука! Пиздец! Что захуй Сука! А, нахуй понятно, до свидания. Бежим, бежим. А, ну харизматичный, дядька, получился, согласись. Чтоб тебя? Вау! Хотел сказать, что мы в аквапархе, а нет. Что это за тварь? Да блин, да подожди. Я вообще запутался. Си Миранда нас хочет свою семейку, а нахера нам кого-то убивать. и тут еще какой-то трактор у него личный, блин. Он, значит, у нас ä, владеет каким-то телекинезом. Почему? Там Дона Беневента владела какими-то растениями. Ну, в смысле, управляла, там галюны могла называть. Этот рыбак мог в огромную куню превращаться. Димитреску тоже, блин, давай. Блин, короче. Чудо. Нифига. <laughs> вот это, блин, сейчас. Терминаторы, блядь. Мне интересно, снайперка пробивает насквозь? Смотри, лазерных <laughs> Ласкана, блядь. <laughs> подожди. Да подожди, я... Подожди, блядь. Да блин, я хочу всех троих ебануть. Подожди. Патроны так кончились, заметил. Да, да. Ну, ты-то что раз это сомки? Похоже, не, ну похоже чуть-чуть, но, блядь. И все равно не то. Да блин, я думал, хватило. О, почти. Симпатяга. Еще вытирается, блин. Так, блин, э, я запутался. Что по сюжету-то? История игрушек. клешня Так. Э, зачем? Ну он хочет уничтожить Миранду, это понятно. Это сразу было ясно, это сразу было понятно. Но мы же не можем согласиться, дядька, это харизматично достаточно. Что с нашим ребенком не так? Точнее, какая в нем сила, что, почему, зачем, из-за чего, блин? То, что у Мии был вирус, но она же вылечилась. Я вообще не понимаю. Вообще ничего не понятно, ничего не ясно. Ебанутое место. Еху, согласен. Надо подняться наверх. У него тут целый, блин, это, конвейер терминаторов, блин. И Ебанись. Целая армия. Опа. О! Последний, кстати. Кстати, последний лабиринт. не же на каждого босса по лабиринту. Но... Ну, собственно, каждого такого не второстепенного босса. О, здорово! Я расширил ассортимент услуг. Прошу, ознакомьтесь. Давай. Здрасте. Так, череп. Пять тысяч всего. А, ну так нормально. Чудесно. Знаете, сколько стоит? Да, вижу уж. У меня ни на что не хватает, правда? Давай-то это вот так. Mm -hmm. Тысяча она наносит сейчас. Блин, ну револьвер 1900 это вообще больше. Это 65 тысяч, да? Херасит. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Тебе жалко что-либо? У меня есть. До новых встреч. Ладно. Собственно. Лабиринт. Сюда мы пришли. Вот это что? Лестница. Ну, нам сюда получается. Есть. Что-то подозреваю, что.. Блин, вот эти Сейчас, блин, похож на комнату чужого, блин. Больше. Ну это ж не резидент, уже, не? Явно легко ломается. Добрый вечер! Даже нас Блять, попал? Не попал, да? Да, убери! Не, ну все, она жарит просто только в путь. Просто убивает. Блин, ну на дробовых патронов нет этого вообще прям печаль. Прям грустно, это прям обидно. Ну и вот, что нам на этой фабрике сейчас надо, блин, ебать. А ну, что это он здесь? А, это колба была. Когда-то. Ну все, это, блин, уже конец игры, по-любому, больше никуда нельзя. Тут река идет еще. Ну, может, по реке и можно было. Ну, блин, а все. Чтоб сомневался. Значит, там осталось не так долго до конца. Я думаю, еще вот это и пару сериек будет. Так, ну что ж, тогда я предлагаю на этом закончить на сегодня. Будем разбираться в сюжете, я надеюсь, наконец-то нам уже хоть что-нибудь расскажут, объяснят. А то интересно уже узнать, как, что, что, какая сила у ребенка, почему, зачем, нахрена он им понадобился. Вот этот главный вопрос висит, и Мия, получается, это тоже от нас скрывала, и Редфилл, получается, тоже знает. Все знают, одни мы нихера ничего не знаем, ничего не понимаем. <с approf assunto> Ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.